Стоматологическая клиника «Все свои» Это комфортное лечение, эффективное отбеливание, эстетичное восстановление зубного ряда и исправление прикуса Только самые опытные врачи, надежные материалы, высокие технологии Личная ответственность и гарантия безупречного качества для вас и ваших близких У нас действует акция «Скидка 50% на отбеливание зубов» Клиника «Все свои». Город Каспийск, улица Ленина, 9, напротив площади. Звоните 93 48